Приветствую всех любителей видеоигр! Игра про будет продолжаться, не знаю, пройдем ли ее до конца или нет, все будет зависеть от вас, но... Вчера вечером в доках произошел взрыв селитры, корабль Москва был пришвартован у пирса номер 3 перед запланированным отплытием в Европу. Портовые власти пока не прокомментировали данный инцидент. Поэтому с этого и начнем. Так, значит, самое главное не забывать про дворец разума, если мы запутались, что можно в любой момент... Хотя, Но это была пустая трата времени. Убийство действительно казалось маловероятным. Должно было произойти еще одно ограбление. Я был уверен в этом. Хм. Вы хотите что-то сказать, доктор? No? Не, ну well, только то, что у вас замечательная способность дедукции и распознавания образа, и что возможно при неправильном применении я вижу то, чего нет. Yes. Да, это Лондон. Здесь he всегда he будут there? кражи Or со взломом. Это ничего не значит. So Похоже that... That... на то. Простите меня. That... Без that... That... того, that... That... чтобы чем-то занять свои мысли, я превращаюсь в совершенно другое животное. Что возвращает нас к моим предыдущим новостям. Я думаю, у меня есть дело для тебя. Настоящее. Правда? Действительно. Хотя, возможно, не так захватывающе, как ваши рассказы из кордона. Мой пациент, пациент, капитан Стенвик, сказал мне, что его слуга исчез. Я сказал, что знаю человека, который поможет. А ты что скажешь? О, Латсон Да, я знаю, что ]Yes. это не самая манящая тайна Ну и не, не та история, которая положит Положит начало моей писательской ранее. карьере но, но это великолепно đi. Пойдем О, хорошо, хорошо. -пойдем. Ну, его дом рядом Конечно, Идем Так, особняк Стэнвика Он нам показывает, что нам надо идти в ту сторону Кстати, 44 из 50, я не очень понимаю, что это значит Возможно, мои правильные решения Или еще что-то в этом роде Так, на Z, да, по-моему? На Z, да, на Z так, ну пойдем. Так, теперь мне интересно, тап. Что-то я не заходил? Нет, это shift это понятно. Уже не так далеко. А ты где сам-то есть -то. А, нифига себе. Стоит, ты рукой указываешь нам сюда. Так, подожди, на какую кнопку я нажал, что он это, это ваше паршивые отношения? Из-за моей ссоры с инспектором Лохардом? Это <сёк> <сёк> <сёк> он вас <сёк> подговорил? Сэр, инспектор не имеет никакого отношения. Я говорю вам <сёк> то же самое, что говорю всем, кто ищет пропавшего человека. <сёк> <сёк> <сёк> Добрый день, господа. Простите за вторжение. Капитан Стэнвик, <сёк> это мой коллега Шерлок Холмс, детектив-консультант, о котором я вам <сёк> рассказывал. Наконец-то, профессионал! Этот бесполезный офицер оказывается что-либо делает с Кимихией, моей пропавшей служанкой. Как вас зовут? Я обязательно сообщу вашему начальству. Сержант И это мое начальство. Причальство приняло такое решение, сэр. Почему вы не хотите провести расследование и другие пропавшие люди? Давайте другие пропавшие люди. Были ли в последнее время другие исчезновения? Конечно. То тут, то там. А когда жизнь тяжела, а возможность стучиться, нельзя винить тех, кто отвечает. Почему полицейское управление решило не помогать? Мы расследуем убийство, кражи, мошенничества, поджоги. Настоящее преступление. Слуга, уходящая от своего хозяина, не является нашим главным приоритетом. При этом, если мы обнаружим, что кихимия нарушает закон, мы обязательно сообщим об этом капитану. А теперь мне пора идти. Желаю удачи в поисках. Вы слышали? Не так ли? То, как этот человек говорил со мной. Мне нужны ваши письменные показания, когда мы сможем дать жалобу. Капитан, может быть, мистер Холмс лучше узнать о вашей слуге? Чтобы он мог начать расследование. А, да, да, совершенно верно. Стреляйте. Так, давайте начнем с того, что... С того, что... Когда? Когда вы в последний раз видели своего слуга? Обычники химии приносят мне утренние газеты, но вчера мне пришлось взять их самому. Должно быть, он сбежал позавчера вечером. Он, он или одна, чуть не пойму нифига. Так... А где живет? Могу ли я увидеть спальню вашего служащего? Его хижина находится в саду, ее невозможно не заметить. Вы обыскали комнату? Конечно, но только для того, чтобы проверить, не лежит ли он внутри мертвым. С первого взгляда все казалось нормальным. Так, теперь вот это. Расскажите мне о ней, о химии. Он иностранец, майори из Новой Зеландии, самый большой мужчина, которого когда-либо видели, и сильный как двое. Темные волосы и страшные татуировки. Он не говорит ни слова по-английски, так и не удосужился выучить. Но я обошелся тем, что указал на него. Я обложил в него кучу денег, поэтому его надо найти. Так, раньше было такое? Я так понимаю, это первый раз, когда Кимихия исчезла. Несомненно, этот человек, похоже, боялся города. Я думаю из-за шума. Он никогда не покидал это поместье. Если он причинил какой-либо ущерб, я буду нести ответственность, ведь это я спас его от дикости и привез сюда, в Англию. И последнее, почему? Может быть, ушла по какой-то другой причине? Я думаю, что нет. У него было все, что мог пожелать. Работа по найму, новая одежда и капуста, которую он мог есть. Хм, что-нибудь пропало? Унес ли Химмер какие нибудь между ними нет. Я бы сказал об этом сержанту Рафлзу. И все же он должен был сбежать с деньгами при себе Не, не, не, я хранил его зарплату в своем сейфе Для безопасности Хорошо, капитан, я думаю, у меня достаточно для начала Сначала мы осмотрим особняк Продолжайте, я буду здесь Мысленно составляя жалобу Ух ты Плюс 2, 46, обнаружение места происшествия Так, М Я уже забыл на какую кнопку Так, начнем Так, у нас всего есть несколько подозрений Куда ведет след? Стенд. Кстати, это может быть, но не факт. Но надо сначала осмотреться все-таки, прежде чем ставить какие-то попутные расследования. Так, давайте-ка уберем сначала указатель. Он мешает нам на экране. Так, а какую кнопку я нажал, что он начал вечно бегать? На тап, значит. Хорошо. Ой, на тап. На капслог. Хорошо, это удобно. Это на самом деле не так удобно, потому что бегать на шифт лучше. Так, давайте-ка здесь посмотрим. Здесь чай, шляпа. Ничего такого нет. Плюс сад с каким-то убогим озером, в котором даже рыбы не завестись. Так, ага, статуя без головы. Это всадник? Или еще не закончен? Не законченная. Или даже больше можно сказать, что сломанная. Да. Следы здравствуйте. Жевательный табак. Так, где-то близко, где-то близко. Ну, следы это я и так уже понял. Отпечаток обуви примерно 11 размер, сознащенный подошвой. Это сапоги рабочего. <coughs> так, разблокирую награду, проверьте бонусы в меню игры. Так, где-то рядом что-то еще должно быть? Но ну, я не пойму, куда смотреть. Но здесь я не могу посмотреть. А, точно, я же могу перемещаться, блять. Я и забыл, представляете? А, типа это под каким-то другим углом смотреть? Так. Что-то я не могу понять. Жевательный табак был. Это было, это мы не можем посмотреть. Чего-то, походу, не хватает, чтобы довести расследование до галочки. Так, давайте-ка пока выйдем. Ну да, пусть и мы сюда еще вернемся. Обязательно. И мы же можем вернуться, да? Да, можем, отлично. Я думаю, что просто чего не хватает. Так, концентрация помогает уловить мелкие детали окружающего мира. Когда вы видите волнистый зеленый круг, нажмите Q и внимательно наблюдайте за объектом. Не забудьте прикрепить соответствующие улики. Без них некоторые подсказки не будут видны. Блять, так вот оно что. Там улика нужна была, чтобы проверить. Ну-ка, блядь. Допустим, там нужна была зеленая улика. Ну-ка, подожди-ка. Если я нажму сюда и вот так... Ага. Подожди. Остатки жевательного табака. Свидетельство капитана Стэнлик. Ну-ка, вот так вот. Нет, не работает. Подо... Ой, не туда. Вот сюда, да. Ну-ка, давай указать отпечаток колена чья отпечаток колена прячешься кто-то стоял здесь на коленях или покажись на табака они долго ждали потрясающий мистер холмс читать землю как открытую книгу отлично так следующий а, -а, -а, -а нифига себе так, давайте-ка это пропустить нажмем, это он мне мешает. Теперь мы нажмем вот так вот. Уберем доказательства. Так, давай следующий. А, могу только... То есть чисто фактически я должен искать подсказки? Не могу ни назад вернуться, ни вперед. А если допустим... Подожди. Допустим, прикрепить улику. Так, просто попробую. Так, ладно, допустим. Отпечатай колено. Прячешься? Ну, допустим. Сейчас сейчас, сейчас вернемся. Ну, это мы видели, да. Ну, тут хотя бы все три улики нашли. Допустим. Они смотрели куда-то сюда. А, ну да, вот. То есть, вот они сюда пошли. Потом идем сюда. Вот, отлично. Параллельные дорожки колеса. Так, что могло оставить эти следы? Они кажутся свежими. Так, хорошо. Что могло оставить? О, ну, как минимум, вот эта штука. Ага. Нужны подсказки. Так, смотрим, допустим. Так, тропинка, сад капитан, Саду есть свежие следы, параллельные следы. Так, допустим, хорошо. Идем дальше. Заходим внутрь. Так, что у нас здесь? Клочок гессана. Так, допустим. Это были прочные ящики, чтобы разбить их, нужно был серьезный удар. Так, хорошо. Теперь смотрим сюда. Ничего нет, допустим. Да, ага. Так, что это у нас? Ага. Носовая флейта Маори, их называют ингур. Ага, хорошо Одежда из гисана, Действительно ли Сенвик так скуп? Так, отлично Что еще? Кости Барани отбивные Остатки трапезы Так, а здесь что-то хранится Да, вот так открыть можно Тяжелый химический запах. Отложите мне свой нос, доктор. А, я никогда не забуду этот запах после службы в Афганистане. Это опиот. Майстер Холмс. Наркотик. Я думаю, ну ладно. Пепел давно остыл. Так, хорошо, все три. Через него не проходит воздух. Это Танива Водяной дух, дух Маори Или что-то что другое Так, в любом случае у меня мурашки по коже. Так, хорошо Ага, о, а то он курил Это только первая последовательность, что вы понимали То есть все это в принципе имеет своего рода последовательности Блин, а это очень даже прикольно Так, стопай Тут я вижу ключ, тут я поговорить не могу. Опа, сюда. Ага, лицо. Отпечаток лица. Впечатляет мешок зерном, с, с форму от удара. Кто-то ударился здесь головой. Так, и си лопата. Так, мы можем переместиться влево. Я предполагаю. Вот так вот просто сделаю, на всякий случай нет, нету ничего так, что где-то вот здесь что-то должно быть. Хм. Я что-то упускаю. Я что-то не вижу. Теперь бы понять, что. Что-то я упускаю. Ну, веревка это я не... А, блядь, я так, я уже наводился на тебя. Зараза. Ну, давайте посмотрим. Небольшая военно-морская подзорная труба. Так, хорош. Так, еще одно последовательность действия. Отлично. Так, теперь поехали. Ух ты, бля. Груда бревен упала. Так. Ага, во, бревна возле хижины лежат в беспорядке. Как будто их кто-то уронил. Так, параллельные дорожки О, кто-то перевез тележку на это место, а затем увез ее в другое место Я не вижу ее нигде в саду Брена возле хижины лежат две как будто кто-то уронил Возле хижины мехи есть похожие следы Садовая тележка обычно хранилась под навесом от дождя Так, отлично Пока какой-то последовательности у нас нет Давайте-ка вернемся туда и попробуем другие улики Так Чтобы попробовать другие улики Так Нет, нет Нет Ничего не подходит Ладно, допустим Так, теперь смотрим Куда? Ага, сюда но здесь закрыто. Этот замок довольно необычный. Кажется, этот ключ должен был согнуться вправо. Замок необычный, зам замочной скважины. Так, где там замок? Это свидетельство, остатки. О! Это подсказка. Так, а где мне что взять? Да подожди-ка. А, все, я понял. Должен быть согнут вправо. Все, все, все, я понял. Я тут видел. Ключ где-то, кстати. Вот и все. Так. Необычная форма наклонения влево. Отпечаток ключа отсутствует. Так. А, ну все правильно. Ага, угу. а так он ничего сказать не может, только так Допустим Где-то еще должна быть подсказка какая-то Так, ну здесь он курил Ну отойди ты, отойди Так, а что здесь у нас? А, тут он упал, точно И лицо Ага а, я ключ мог уронить. Он же упал. Он мог и уронить ключ. Ну, чисто фактически хотя бы. Хотя бы, я так предполагаю. Ну, пойдем к сюда. Ага. Так, здесь я каких-то еще интерактивных предметов не вижу. Стенлик заставляет свою услугу жить в сарае для инструментов. Вы думаете, что знает кого-то? Так, давайте-ка еще, ладно, еще одну дедукцию, пока вот это сделаем вот так. Очень много подсказок с очень малыми ответами. Фу -фу -фу -фу -фу -фу -фу. Так, для начала, ладно, надо вернуться к нашему уму-разуму Так, поехали Для начала, куда ведет след кихимии? Так, значит, остатки жевательного табака и панзорная труба Ух ты, блядь Ну-ка вот так Что-нибудь из этого подойдет? Вообще ничего Да ладно Опа, одно подошло А теперь мы не сможем ничего ответить это так. Примерно накидываю пока факты. Так, хорошо, допустим. Да, Просто попробовать хочу сейчас вот так. Так, что-то я где-то упускаю все-таки Ключ-то понятно. Ой, ключ-то понятно. Я что-то где-то реально упускаю. Ну, то есть чисто фактически. Это из-за того, что я так последовательности находил, они а у меня в таком порядке. Так, я где-то ключ, блядь, проебал, отвечаю 100% Так, а могу ли я войти в дом, допустим? Нет, не могу То есть все сейчас пока что крутится вокруг хижи. Будет смешно, если я должен, короче, грубо говоря, был вот каким-то... Да, блядь Довольно обычный, необычный. кажется, ключ должен It быть согнут вправо, да, хорошо right. Так, подожди, это что? Это ничего Не загорается ничего. Подождите. Инвентарь. Так, ну это все наши подсказки. Хорошо. Ключ. Ну давай так. Бесишь меня, отойди, блядь. Так, ладно. Как вы думаете, у химии был сообщиком в его побеге? Да, зря я тебе задал вопрос вообще какой-либо. Так, ну он что-то перевозил. О. А ну отойди, блядь. Колеса параллельной дорожки. Так, а что если... Я где-то что-то реально упускаю. Надо пойти к этому, подойти с вопросом насчет ключа. Ну, может быть, я реально что-то такое упускаю, прям самое, самое смешное, что ключ у него просто. И все. Так. Не. Так, я понял. Какие ему доказательства сейчас предъявлю, если я сейчас даже, ну, как бы, не раскрыл дело до конца? Какие могут быть доказательства? Так, что у нас? Здесь у нас ничего. Так, я что-то где-то упускаю. Прямо что-то прям вот прям упускаю конкретно. Что-то прям, какую-то мелкую деталь. Либо я просто не очень понял, как вот с этим работать. Ну, то есть, как мне вот следующий включать? Так, да, ладно, допустим, раз. Да, отойди ты. Здесь больше не осталось каких либо. Это, ну, это понятно. Сюда не проходит воздух. А, блять, я кажется знаю. Я дурак совсем. Я так и думал. А, тут, тут должен быть ключ. Это тряпка воняет дымом. Кто-то заткнул дымоход. Отлично. Так, следы, разгадка, одежда, подзорная хижина. Нет, замок нет. О, кто-то перекрыл трубу. Не понял. Ну вот, кто-то перекрыл трубу. Получается. А что не так-то? Ну, то есть, чисто фактически должна быть следующая подсказка. Мы поняли? Мы поняли, что не проходит. То есть, после этого должна... Да, отойди ты, блин, как ты меня бесишь. То есть, чисто фактически... Чисто фактически... Я должен посмотреть на эту тряпку. The rag of smoke. The так, хорошо. Вот, появляется. После этого он должен был, получается, подавиться. Короче, блядь. Я перезапустился. И вроде бы здесь уже просто нечего искать. Да, как бы. И мы пойдем покажем ему хотя бы доказательства. Которую мы уже нашли Я уже все облазил, уже все осмотрел, блин Я перезапустился уже Считайте, сделал в том же, чуть-чуть в другом порядке Или в том же, я уже не уверен Но надо уже к нему бы хотя бы вернуться И предоставить какие-то доказательства Во-первых, какие доказательства Мы можем ему э, доказать Во-первых За одежду В хижине я откнулся на груду одежды Из, из это одежда Кимихи кимихирс? Да, я должен был дать ему что-нибудь, чтобы одеться. He казалось, его не беспокоило Гойло Кожа, но меня это отвлекало. Ага, Стэнвик подтвердил, что Химия всегда носила одежду. Теперь я хочу, наверное, что спросить? А, за трубу подзорную, которую мы нашли. Домоход, Вот. А эта позорная труба вам знакома? Я не узнаю ее. Хм, может быть, таких Кикми? Я сомневаюсь. Никогда не видел его с ней. не могу предположить, что она могла у него оказаться. Так, и что еще можно у него спросить? И замок, естественно, нам нужен ключ. Как, как бы без этого, да? У двери ваш сад интересный замок. Да, у меня необычные замки На всех дверях моего особняка Так их труднее взломать У нас кихими в обоих были ключи Кимихи Мне нужно будет отложить их Не, вы должны сделать то, что я вам говорю Осмотреть сад Ох ты сука, блядь, зажал, блядь Зажал, нахуй Хм Так, что табак Табак, табак, табак А он курит ли, интересно? Кихимия когда-нибудь баловался табаком? Нет, Нет, этот человек, человек даже не пьет. О, пани. Вы уверены? Я нашел жевательный табак в лесу. В Сад, я контролировал расходы Кимихе. Так он был плохо оплощал свою Я бы знал, если бы он употреблял табак. Так, что еще нас может заинтересовать? Что еще? Хм, следы. К чему вы клоните? Понял, не подходит. Вы шутите, зачем мне это делать? Понял. Но еще... Вы, случайно, не знаете размер обуви? Кеймехи. У меня не было ни малейшего представления, но я уверен, что оно было огромным. Не то чтобы это имело значение, он всю жизнь ходил босиком. Несмотря на все мои усилия, он просто не любит обувь. Вот, они доказательства. Один раз наебался, конечно, но доказательства обновлены, это уже очень хорошо. То есть, чисто фактически, теперь можно продолжить расследование. Бля, я просто думал, что будет продолжение, а оказывается, я должен... Вот, наконец-то все улики найдены. Следующий. Куда он делся? Вот, вот, он, вот он левый чувак получается, который по итогу еще и сидел с подзорной трубой. Вот. Теперь идем дальше. Это был некий Михи, я нихуя. Значит, здесь уже получается так, что какой-то злоумышленник, естественно. Вез Кимихию, а не еду. Едем дальше. Давайте начнем отсюда. Он хотел закурить. И что? А, вот. Вот, и человек заткнул трубу. То есть, по сути, это не он, а кто-то заткнул трубу тряпкой. Тем самым Кимихия нет, это не Кимихея. Это он шел, споткнулся и упал. Думал, Кимихе все-таки упадет. И он... вот он тащил человека, споткнулся и упал. После чего, естественно, он его вез. Это мы думаем, что Кимихе хотел открыть, но нифига. Это человек, который получил ключ и открыл. А, во. Ну-ка. Наблюдая издалека, злоумышленник ждал удобного момента. Когда Кимихея заснул, мужчина подкрался к хижине и проснул наркотики в трубу дымохода, а затем закупорил ее тряпкой. А, то есть он еще и наркоту туда закинул. Кимихея вдохнул успокоительный и погрузился в глубокий сон. Злоумышленник попытался сдвинуть его с места, но мужчина оказался тяжелее, чем ожидалось. Злоумышленник упал на мешок и выронил подзорную трубу. Чтобы перевести слугу, ему пришлось воспользоваться телегой. Последняя задача была открыть дверь в саду. К счастью для нашего незваного гостя, ключ у Михеев был в его хижине. Замечательно. Это имеет полный смысл. Теперь возвращаемся обратно. Естественно, мы ему объясняем... Блядь, мне не нравится эта одежда, если честно. Извиняюсь, дайте я переоденусь. Нет... На улице еще дождь этот поганый Где в том, в чем я был до этого, не понял Вот так, что ли, я был одет? Да не может быть Ой, вот это тоже неплохо смотрится Ладно, значит, будем так Не, ну а че? Ой, блин, это Шерлока можно одеть. Ой, это Ватсона можно одеть. Не, Ватсон пусть будет так Тогда одет, Ха -ха, прикольно Ватсон тоже можно одевать. Не, да-да-да, вот так, в пальтишке, ну на улице дождь, блядь Кто будет, блядь, в рубашке разгуливать? Ну, блядь, да либо ему тоже пальто надеть Ба, well, он ничего, так смотрится. Красивый такой, солидный. Ну, волосы белые. Ну, да ладно. Не знаю, почему я вижу его так. You Лучше бы вы уже что-нибудь нашли, now, господа. Так, во-первых, кто-то положил глаз. Yeah, я боюсь, что кто-то мог шпионить за Кимихи. Вероятно, это владелец подзорной трубы, которую я нашел ранее. Похоже, она некоторое время наблюдала за происходящим, так как на земле лежал внушительное количество желательного табака. И что вы хотите сказать? Я нашел остатки наркотиков в мангалике Мехея. Этому есть несколько объяснений. Возможно, досуг вашей услуги или попытка отравления. Ближе к делу, мистер Холмс. Ну естественно... Вы сказали, что ранее осматривали хижину. Вы заметили следы телеги рядом с ней? Следует ожидать, что слуга будет регулярно пользоваться такой штукой. Я бы не обратил внимания на эту деталь, если бы не отсутствие повозки. Если, как вы говорите, Кимихия никогда не покидает ваше поместье, то куда же она делась? Я жду от вас ответов, мистер Холмс, а не вопрос. Ты мне платишь, блять, чтоб ты так говорил? Я не буду больше держать вас в капитан. Кимихия был похищен владельцем подзорной трубы. Когда ваш слуга уснул, он посыпал наркотики в мангар. Кимихия, чтобы тот спал еще крепче. Чтобы перевести такого крупного человека, как Кимихия, злоумышленник украл телегу и выкатил ее прямо из вашего сада. Погоди-ка, все это только для того, чтобы сказать мне то, что я уже знаю? Почему вы до сих пор, блядь, его не нашли? Я приехал всего минут назад, честно говоря. Вероятно, что я уже столько всего узнал. Каждая секунда, которую вы мешкаете здесь, ожидая, пока я поглажу ваше эго, это еще одна секунда, потраченная впустую. Меня интересует как, почему или кто. Меня интересует только возврат моих инвестиций. Избавь меня от болтовни, мальчик. И пойди, приведи моего слугу. Ох ты ж, блядь. А бабки мне заплачешь, нет? Тогда сделайте это сами. Блять, это можно съязвить, да, реально, можно жестко съязвить Можно еще сказать, почему вы мне позвонили А как вы мне позвонили, точнее, блин Ну, но... а, я хочу съязвить, если честно, прям так хочется Ну, я думаю, мы просто испортим отношения с этим человеком, да, как бы Он и так, смотрите, прям вообще, да, уже, уже загрузился ладно, давайте, давайте, ладно, сохраним, молчание, хрен с ним Так уж и быть так уж и быть, на разочек я упрощаю. Uh, Дело в том, капитан, капитан, что мы рассказываем вам это не просто так. Злоумышленник скрылся через дверь в саду, и нам нужен ключ, гандор, чтобы идти по его следу. Ну тогда тебе следовало начать с этого. Вот, пожалуйста. Надеюсь, вы скоро вернетесь с хорошими новостями. А пока, пожалуйста. Научите своего собеседника искусству краткости. Блять, если ты так продолжишь, я тебя, мой друг. Расшатаю Я не буду молчать, скажем так, и не язвить А то что, он имеет право язвить А я нет, что ли? Он меня даже не звал Я, грубо говоря, сам... Нет, он же мне позвонил Или я сам пришел? Я что-то забыл Ну, будем считать, что я сам пришел Все, открываем Так, где телега? Вижу кусочек телеги Я думаю, это... Нет, это не она Не, я думаю, нам в эту сторону, если честно Ой-ой-ой Ой-ой-ой А, тут нельзя сюда так, вон там кусок повозки Который я по крайней мере вижу Это не похоже на нашу повозку Но все равно Так, здесь пока ничего такого подозрительного Иного я не вижу Но чисто фактически Я вижу всего несколько вариантов Либо его могли затащить куда-то сюда Либо его могли переправить по воде Тут закрыто, хорошо Тут тоже закрыто Значит, идем в другую сторону Вариантов не так много А, вот следы повозки нашлись Вот оно А вот его еще как раз связывали Прочная веревка, профессионально завязанная в португальский були Этот узел часто используется моряками для создания кресла боцмана. Так, хорошо Так, следы нам не интересуют, надо влево Так, нет, значит надо... О, вижу, вижу Бумажулечка Так, бери записку Рой Росби, может быть это имя нашего человека? А достать не хочешь? А, это все, что есть Хорошо чего? А, странное вещество. У меня есть подозрения, основное на цвете консистенции. Но не хотите ли вы рисовать, предположить, доктор? А, ну, он без запаха, судя по тому, как он впитывает воду, я бы сказал, селитр. Тогда мы согласны. Молодец. Так, ну и получается, последняя улика, это как раз-таки трава. Да? Да. Колеса набрали травы по пути? Тележка кимихи, как я понял. Отлично. Место расследования завершено. Подожди. У нас тут еще не все. Во-первых, вот. Большая куча лошадиного помета. Так, и вправо куда-нибудь, да? Доска. Доска. А, много окурков. Кто-то простоял здесь несколько часов. Здесь нас ждало такси. Наш похититель проскользнул внутрь, а затем скрылся в ночи. Зашибись, и чё дальше? Так, и что я буду сейчас искать? Так. Бумажник. Да, вот так вот. То есть, чисто фактически такси. Пойдем у женщины спросим. Может быть, она что-нибудь скажет. You know really мне очень жаль, я не могу вам помочь. Попробуйте спросить кого-нибудь другого. Так, капитан, наконец, наконец дал мне ключ. Отмыл, да? Всегда тележки идут к тележке Мхей, Там также был бумажник. На месте похищения КМХ была найдена визитная... А, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот. вот. Давай-ка еще раз. Вы можете удовлетворить мою любопытство? Мне был. очень жаль, я не могу помогать. вам помочь. Ага, понял. Понял, я понял, не дурак. Блин, я стольких могу спрашивать. А давайте спросим у водила. Он же не просто так тут стоит. А, о, а ему нельзя отойти. Так. А ты, подметальщик, что скажешь? Вы можете мне помочь? Я не думаю, что здесь кто-то есть. Ага, понял. Можешь мульчугана спросить? Не, просто он мог, в принципе, уехать куда у... Уг... Воу, что там с тобой? Домой попасть не может, бедный. Так, чисто фактически, чисто фактически, они могли поехать в любую сторону. Или также вот туда. Ну, давайте поспрашиваем, ладно, так будет проще всего. Так, что-нибудь скажешь? Понял. Так, ну тут лошадь перевернулась, не просто так. О А у газетника я спросить не могу Так, давайте-ка вернемся к нашему муразуму. так Куда ведет след? Остатки жевательного Так, морской узел Вызывающая карточка На месте похищения кеме была найдена Маленькая визитная карточка, да, это понятно Так Персонаж, хижина Так, тропинка Портрет, о, ну-ка Просто из любопытства. Ладно, я так и думал. А, вот, кстати, кошелек селитрый. Но я вообще так и думал, что это след похитителя тропинка в саду. А, кстати, мистер Барронс. Нет, ладно. Ну, то, естественно, похищение, блин. Да ладно. Да ну. Я уже что-то, я уже не знаю. Подождите, замок замочки. Ну, следы похитителя. Да ладно, блядь, я что-то... Куда ведет след? Я сейчас уже все оставшееся уже перекидаю, чтобы она уже здесь у меня глаза не мозолила и все. Ну, то есть, в принципе, этот вопрос остается открытым, естественно. Хорошо. Так, что там, каковы примечательные черты похи похитителя? Ну, во-первых... Вызывающая карточка Во-вторых, одежда В-третьих Ну, давайте пока так Ничто не подошло Да ладно А, кошелек, точно, да Вот след, кстати, точно след должен подойти да ну нахуй, след даже не подошел Там же 11 размер А, подожди Вот так Ну уже, уже как бы добью оставшиеся моменты Вот, отлично То есть я просто со следами накосил Опа Кимихея был похищен моряком Особый узел, подзорная труба И следы ботинок рабочих Все это приводит к одному выду Похититель был моряком Отлично, одну проблему решили. Так, куда ведет? Ага. Похититель моряк. Что логично. Все улики указывают на лондонский порт. Теперь мы знаем, что похититель Кимихии, скорее всего, моряк. Что в его бумажнике обнаружены остатки селитры. Что в порту Лондона недавно произошла авария селитры. Все говорит о том, что для того, чтобы найти Кимихию, мы должны отправиться в лондонский порт. Время терять нельзя. Нам крайне важно немедленно найти такси до лондонского порта. Вот. Так вот, в конце концов, Сент оказался не таким уж бесполезным. Несчастный случай Селитр. Доктор, вы помните? Лондонский порт, конечно. Обувь, подзорная труба. Действительно, нам нужно взять такси. Да вот и такси. Поехали. А, вы не можете вернуться после выхода, обязательно завершите все, что вы хотели бы здесь сделать. Да поехали. Лондонский порт, пожалуйста, я покажу вам, где остановиться. Блин, эта серия была затяжной, потому что я не, ну, блин, виноват. Глава 2 Blood and Red Ride. Right. Порт, ну, короче, порт Лондона. А на этом мы закончим. Подписывайтесь на канал. Предлагайте игры для обзора. Вдруг сейчас будет диалог, поэтому... Мистер Холм, мистер, холм как compare... на какую интересную загадку мы наткнулись? Возможно, у меня есть повод для следующего романа. Одно похищение не делает историю. Стоп! Перед нами пронеслась черная кошка. Это плохое предзнаменование. Я не принимаю вас за суверенного человека, доктор. Такие вещи просто фантазии. Уловки слабого ума. Думаю, врач лучше держится на ногах в реальности.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 которым я благодарен, потому что без их усердия вы бы здесь не стояли, и у меня не было бы этого дела. Я уверен, что у вас есть другое объяснение, мистер Холмс, но я думаю, что все равно буду держаться за случайное суеверие. Каждому свое, доктор Латсон. Лишь бы это не помешало моим методам. Вот что я хочу сказать, мы должны продолжить. Кот или не кот, вопрос остается открытым. Зачем похищать Кимихию? О, бля! Шерлок может спросить у прохожих о какой-либо улике. Нажмите C, чтобы открыть улики, выбрать улику. Зато, ну, это все это мы знаем, это я уже пробовал сделать изначально. А вы подписывайтесь на канал, предлагайте игры для обзоров также на телеграм. Ссылочка в описании. Спасибо за просмотр. Пока-пока!